И снова всех приветствую на своем канале Про. И сегодня я хотел бы затронуть такую тему, как замена радиатора отопления С чего она начинается и как это грамотно в принципе нужно делать Погнали! Ну а первым делом, прежде чем начать замену радиатора Для начала нужно радиатор купить Радиатор купить сейчас у нас в Комсомольске, я бы сказал, не дешевое удовольствие. Но я приобрел радиатор на 12 секций фирмы Ремер. Это китайского производителя. Это алюминиевый радиатор, очень хорошего качества, так как я его уже устанавливал и делал на него обзор. Поэтому, если кому-то интересно, ссылки будут в описании. А мы начнем с того, что перед тем, как... Установить радиатор. Я хотел бы напомнить людям, что любая установка радиатора не всегда требует сварочных работ. То есть, да, есть когда-то там сложные моменты, там какие-то э, при установке радиатора. Но вообще в современном э, в современных ремонтах, в современном э, сантехническом, так сказать, обслуживании, до да, сервисе уже можно обойтись без э, без сварочных работ. То есть, сейчас уже есть материалы, есть уже всевозможные оборудования для того, чтобы можно было, не прибегая к каким-то сваркам, не прибегая к газовой, в газовой сварке, там, аргонной сварке, блин, установить радиатор. Нет, этого не может быть! Еще как может? То есть. Сейчас уже имеются различные резьбонарезные аппараты для того, чтобы можно было бы на трубе нарезать резьбу нужную вам. Сейчас уже имеются хорошие сантехническая подмотка, например, такая как лен. уже она маленько устарела, да ее до сих пор еще используют в жил, так как она копеечный материал. Но я уже в своих ремонтах, да, когда человеку устанавливают там радиатор или что-то, в принципе лен я уже не использую, потому что он гниет, он со временем дает, как сказать, дубеет, значит, дает усадку и, и, в принципе, это такая сейчас уже не так актуальный материал, так как он не имеет под собой как бы, качественного обслуживания То есть как бы, вы не можете быть уверены, что вот вы подмотали и лет 5-10 вы туда не полезете Нитка, это все вопросы легко решает ну и начнем мы естественно. Что конкретно вам нужно подготовить перед тем, как купить радиатор, ой, перед тем, как установить радиатор. То есть, э... а перво-наперво, э... вы должны понимать, если вы уже, уже когда начался отопительный сезон, вы идете, вы захотели установить себе радиатор и вы столкнулись с такой проблемой, как же, блин, сбросить воду из заказы, и, заказ... и, ну, и... Отключить, грубо говоря, воду для того, чтобы поменять себе отопление. Это, и это так сказать, людей ставит в тупик. А именно, то есть люди думают, что вы самовольно можете уже в отопительный сезон закрыть воду. Нет. В отопительный сезон, когда уже воду вам дали, когда тепло уже пошло по магистралям, любое отключение воды, оно будет платное. Потому что... Это влечет с собой какие-то там последствия, то есть каждый раз после закрытия воды, весь мусор, который в горячей воде находится, начинает поступать, и некоторым забивают трубы, некоторым забивают радиаторы, и поэтому все возможные последствия после перекрытия воды, естественно, лягут на вас, если вы самовольно полезете, закрывать там воду, сбрасывать воду, потом опять ее давать, запускать, и вот это цена-проблема, поэтому... Этим должны заниматься Жел. они берутся за это, это услуга платная, в среднем что-то один стояк отключить то ли 1000, то ли 2, сейчас уже не знаю, потому что каждый раз, когда я, люди мне спрашивают закрыть воду, я им объясняю, что обращайтесь Жел. ценники у всех реально разные, у некоторых раньше стоило что-то стояк закрыть блин 300 рублей, у других 800, у других 2000 рублей. Поэтому в каждом районе, даже города, может каждая управляющая компания брать по-своему. Потому что сложности дома имеются на каждом доме. То есть каждый раз где-то что-то плохо. Ты меня понял! Ну естественно, в неотопительный сезон вы, в принципе, меньше рискуете. Потом вы спокойно можете, э, так как отопления в системе нет, давления нету, вы можете спокойно в подвал спуститься, найти свою трубу. Это важно, найти именно свою трубу открутить пробку, сбросить воду и закрутить ее назад. То есть вы сбросили воду и начинаете дальше пытаться устанавливать батарею. Ну, в данном случае у нас у меня вот, вот такой вот радиатор. Радиатор старый, ни хрена уже не работает. Почему не работает, я не знаю. Он у меня уже давно не греет. И вот я потихоньку начал это делать. Спустился в подвал, сбросил воду. То есть воды в системе нет. И, естественно, это проверил, это открутил, здесь открутил, все, радиатор пустой, трубы пустые. Ну и перво-наперво, с чем вы можете столкнуться, да, например, на трубе можно нарезать резьбу. Нарезать резьбу можно вот таким резьбонарезным аппаратом. Эти, этот аппарат называется э, клуб для нарезания резьбы, именно клуб, не плашка, а клуб. Чем отличается плашка от клуба, я думаю, если специалисты понимают, но я объясню, если вы не специалист. Плашка имеет под собой цельнолитой корпус из конструкционной стали специальной для того, чтобы нарезать резьбу. Здесь у нас имеется сборный корпус, здесь идет сталь-чугун и, естественно, вот такая вот отрещаточка. То есть клубом подразумевается именно вот эта, вот эта штучка. Вот это сама штука, это глуп, это сборный аппарат, это уже прям оборудование уже, уже профессиональное, то есть это не какая-то плашка, это именно аппарат. фирмы Стайер. я таким уже пользуюсь давно. У него имеются сменные лезвия, то есть они все продаются отдельно, вы можете спокойно их купить и э, поменять. То есть вот эти четыре винта откручиваются, вставляете другие, вот они в пазик и все, никаких там особых сложностей они не имеют, то есть как бы установил и в новый и дальше делаешь до того, до того положения пока случайно ты не прокрутишь и не переломаешь вот это все добро бывает такое что клуб лопаются. также имеется вот такая вот отрешеточка это сборная специальная аппарат для того чтобы вы могли спокойно крутить да и она грубо говоря трещотки будет проскальзывать и вам легче будет нарезать резьбу естественно у меня тут целый набор как бы да из четырех, из четырех клубов Идет минималка одна вторая 3 четверти дюйм и дюйм с четвертью вот а сам здоровый то есть вот так вот и перед перво-наперво что вы должны сделать увидите вот такое добро вот у меня да вот она труба у нее как бы проблема такая что вот видите да выдолбина я перфоратором перфоратором выдолбил здесь а площадку для чего для того чтобы моя трещотка вот в этом положении, могла сюда вообще попасть. То есть если бы я этого не сделал, у меня бы трещотка ни в коем случае сюда бы просто-напросто не залезла. Вот такая вот проблема. Здесь она залезет, здесь места сверху много, тут она, вон она с запасом, то есть, вон. то есть спокойно нарезается резьба, зачищается от краски предварительно, потому что в любом случае это надо все зачистить. Зачищается от краски, отрезается, смазывается естественно какой-нибудь брызделкой неважно какой это может быть силиконовая смазка может простое машинное масло и спокойно нарезайте резьбу аккуратно не спеша и придерживая в этом месте какой-нибудь какими-нибудь ключом я в данном случае буду использовать вот такой ключ то есть один одним местом буду ну, вот так вот держать а трещоткой буду второй рукой крутить и нарезать резьбу. Все, это делается вообще, в принципе, просто. Я этим пользуюсь уже давно. Затем вы сюда просто-напросто на э, нитку вкручиваете краны. И, в принципе, полдела уже сделано. Потом нужно будет уже остановить радиатор. В моем случае, почему я решил поменять радиатор? Дело в том, что я в квартире уже живу 6 лет. И за 6 лет, в принципе, этот радиатор никогда нормально не грел. Постоянно пришел, приходилось... Э, Добавлять здесь, устанавливать, ну ставить обогреватель, конвектор так называемый, и он дополнительно грел в комнате место. Это детская комната, комната дочери, поэтому такая проблема случилась. То есть как бы я вызывал управляющую компанию, буквально этой зимой он сказал, что отопление плохо греет, приехала женщина, сделала осмотр, составила акт, и что? Никто не приехал, не стали ничего промывать Ничего не стали делать И вообще просто-напросто забили этот Большой жирный болт Ладно, и так сойдет Ну, и поэтому я этим летом уже думал Ну ладно, уже надо делать Надо делать, чтобы уже В комнате было хотя бы тепло в данном случае у меня получилось так, что я устанавливал себе радиатор на 8 секций алюминиевый в зал и там оказалось этого маловато, поэтому на 12 секций я себе купил в зал и ту на 8 секций поставлю сюда. То есть комната здесь меньше, поэтому здесь ее отапливать будет гораздо проще. Поэтому вот таким образом я сейчас начну это все делать. Ну, перво первое, как я и сказал, нужно зачистить трубу. сейчас начнем заниматься. Ну что так, смотрим, да, малость зачистил, до да, усер я с ума тут собираюсь. Здесь сверху зачистил, снизу зачистил. Выставил, естественно, по уровню. Так должно, в принципе. В уровень ровненький трубы выставил, все, в отметочки поставил. И все нормально. Все, по пузырику. Ну так, да, кто-то скажет, ты занимаешься херней, там по пузырику выставляешь. Ну как бы я люблю делать все красиво. Ну и теперь, в принципе, что? По вот этим меткам мы просто напросто обрезаем трубу, снимаем старый радиатор и сюда ввинчиваем краны. Погнали. Ну так что, Ради... так, радиатор убрал, демонтировал, снял, все убрал. Так крики потом отломаю Сейчас мне это не торопит. Смотрим состояние трубы. Труба, конечно, малость зашлакованная. Есть маленькая. Нижняя чуть-чуть побольше. Говнище там хватает. Сейчас маленько почистим бауденчиком. Так как здесь уже я вижу прям мел. И затем продолжим устанавливать все остальное. Ну так, спустя, спустя нехитрых полчаса пришлось почистить трубу. Маленько затрахался тут это делать, конечно. Ёбушки, воробушки. Ну теперь хотя бы труба э, чистая. Суть, проблема в том, что еще помимо того, что с тру... батарея была старая, ржавая, засраная, так еще и обратка была вся забитая, поэтому циркуляции особо не было. Он ну, пришлось почистить бауденчиком. Каким балденом? Ну Бауден вот такого вот образца. Я вот, вот такой вот простой сантехнический бауден. Обычно сантехники делают это с этой струной. Я делаю это вот такой штукой. В принципе, она нормально более-менее почистила. Это вот моя самоделка вот такая. Устанавливается на шуруповерт, затягивается игра никто не видит фокус за да что-то и все таким вот образом это все добро делается совсем всю сила не получится спаснять так сейчас другой так возьмем другой фонарик подсветка на телефоне у меня сдохла телефон сел так, ну и смотрим состояние. Сейчас вот более-менее не идеально, но уже, уже чисто, уже чисто видно, что трубу я зачистил и верхнюю и нижнюю. Так, нижняя вот она обратка, она оказалась самая зазранная. Так, так, фокус, Чпокус. Вот видим, да? И пока вы трубу не почистите, даже не вздумайте ничего больше назад ставить. Всегда перед тем, как устанавливать краны, нужно смотреть состояние трубы. Это первонаперво, что вы должны сделать, если вдруг вы столкнулись с такой бедой, что у человека не работала не грела батарея. Ладно, в одно дело, побежала она, да, но если она у вас плохо грела, обязательно проверяйте трубу. В данном случае у меня Сталинка, у меня идет и прямая, и обратная. Две трубы, они отдельные, поэтому мне тут перемычки устанавливать не нужно. Так называемый байпас. Здесь у меня необходимо будет установить только вентиля и все, отсечные. Так как там у меня идет в соседней квартире, идет основной стояк, и там стоят уже крестовины. Вот такая вот проблема. Ну что, сейчас нарезаем резьбу, устанавливаем краны. И на этом я по в принципе полдела будет точно сделано. Останется только подвесить радиатор и все. Обычно делаю в среднем около 5-6 витков. Я делаю чуть-чуть больше запасов, но как бы лишнего не будет. И не забывайте всегда лишний мусор вытряхивать. Без брызги, какой-нибудь силиконовой смазкой, я вот такую использую. Думаю, больше резьбы хуже не будет. Но приблизительно до ровного состояния делаю, и в принципе все нормально. Все, больше нам не надо. Самое главное держать трубу в этом положении, фиксировать. Но в обратном процессе ничего сложного нету это меняем и откручиваем обратно. Все. Самое главное при резке резьбы, то что знает любой слесарь, никогда не забывайте смазывать, и тогда резьба будет у вас идеальная. Ну тут где-то 8 витков получилось, нормально. И Приступаем к нижней части, то же самое, фиксируем, как будто труба меньше, а -а -а -а. опять же разворачиваем, здесь у нас вот стрелочка есть, какую сторону трещотка идет, надеваем ее аккуратненько, слегка так потряхивая, и накручиваем до упора. Накрутили, побрызгали, опять покрутили, и так потихоньку брызгаем. Самое главное, чтобы труба у нас не прокручивалась, потому что если она в крестовине в соседней квартире Начнет там шевелиться Будет вообще потом жопа много не бывает хорошо труба 15 это все легко делается опять подзабилось чуть-чуть это все надо выковыривать иначе потом чугунина клуба может просто-напросто сломаться так обычно она сама все вылазит еще раз повторюсь самое главное чтобы труба не проворачивалась там, иначе если если там она провернется это означает что там вся пакля сместится и там потом может у соседей потечь здесь маленько захват поменьше вот. спиралька идет и бывает что она маленько застревает поэтому Иногда вытаскивать вот надо. Все. труба выглядит готово хватает разворачиваем трещочку перестегиваем и назад поехали также смотрим перед тем как назад дать смотрим мусор потому что он начнет потом зажевывать резьбу обратно вот опять он может упострять. Теперь уже найдет легко. Мусора я уже там не вижу. Теперь можно отстегнуть. И руками отвинтить. Ну и вот, в принципе, у нас получается аккуратная, ровная, красивая резьба. В принципе, ничего сложного в этом нет. Теперь берем, накручиваем сюда оттечные краны. И продолжаем дальше Потом устанавливать радиатор Так, ну вот смотрим Какая у нас Аккуратненькая Резьба Все просто красиво Аккуратненько Фокус-то где? Во. Ровная Без зазубрин, без ничего Вот именно такая должна быть резьба Фокус-вос Видим, да? Красиво, ровно, аккуратно. Наматываем ниточку и закручиваем краны. Ну что, вот таким вот образом, в принципе, я установил краны. Дальнейшая установка у нас радиатора будет проходить только после того, как я всю нишу подготовлю. Здесь у нас проблем нет, все краны перекрыты, мофточки под я уже накрутил под трубу. И в дальнейшем будем потом устанавливать. Но пока... Нужно облагородить по-человечески нишу, для того, чтобы здесь вбить кронштейны. Ну и вот эти выковырить, что получится. Ну, пока я, в принципе, работа у меня останавливается. Я надеюсь, для кого-то ролик этот вообще был полезен. Как же, в принципе, устанавливаются радиаторы? Радиаторы, в принципе, устанавливаются достаточно просто, грубо говоря, Навешивается под нишу радиатор По нему уже вкручиваются Все основные колпаки Но это я уже думаю сделать в другом ролике Поэтому кому ролик был полезен Поделись этим видео С друзьями, поставь классы Также подписывайся на все мои соцсети Которые будут в описании Под этим видео И оставляйте комментарии И не забудь Подписаться Чтобы колокольчик был не красным А серым, самое важное Этим ты продвигаешь мой канал. Всем спасибо за просмотр и всем пока.